Как я как я квогу... Все. Клапчетом, клапчетом, че-е, клапчетом, клапчетом, клапчетом, клапчетом, клапчетом, Чет- на чё чё чё чё чё Чап. Дейк. то, Ку, девочки, давайте, давайте,